Этот вечер по-зимнему холодом сватаясь, занавесил окно кружевым рушником, Я ладошкой теплой на глади печатая. Своим колдуном. Белым бледом укрылась Полочная улица Снег в лучах фонарей Как мохнатая моль Под сугробом тяжелый Березка судурилась, Цыплят дворник на соль. А в хрустали фужера в остатках мартини. Золотится оливка, опять что-то ждут Отпечаток руки покрыл след паутин Превращая опять в кружевную суду. Отпечаток руки покрыл слева паутин опять в кружевную среду, Ходит зимняя ночь в белоснежном убранстве, Заметит, закружит декабрь за окном. Где-то там и а далеко. В на ханстве отпечаток другого затянулся пятном, где-то там далеко в забураненом ханстве. Отпечаток другой затянулся пятном. по зимнему холодам сватаясь, занавесил окно кружевым рушником, Я ладошкой теплым на голоди печатаясь, Заворожена зимним своим околдуном. Ладошкой теплой на глади печатает, Заворожена зимним своим колдуном.